Всем здорово, с вами гидро Димас4. Сегодня реакция на сындука. Разбор мультфильма Незнайка на Луне. На Луне есть жизнь. Во всяком случае, была, пока туда не попал, незнайка. В невероятно сложное время для российской анимации в 90-е выходит мультфильм по книге известного детского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне». Книга была написана за 30 лет до появления экранизации и, казалось бы, должна уже была растерять свою актуальность. Повесть создавалась во время Холодной войны, в разгар космической гонки между Советским Союзом и США, в промежутке между первым полетом в открытый космос Гагарина и высадкой американцев на Луне. Жаркое времечко, но с тех пор все, что нам остается делать, это пускать слюни на и. Идея Илона Маска да наслаждаться кинцом типа Время первых. Хоть в плане кинематограф у нас наконец-то наблюдается рост качества. Правда, вот парадокс: чем русский фильм лучше, тем меньше на него идут, и тем хуже он окупается. Не говорю, что время первых шедевр без косяков, но думаю, что подобное кино надо поддерживать. И тут был вброс, что на время первых уже начали принудительно сгонять школьников вместо уроков, и не знаю, правда это или нет, но будь я школьником, я бы с радостью прогулял занятия ради этого клевого кинса. По крайней мере, это вам не защитники. В общем, составьте собственное мнение. Гоняйте в кино в честь дня космонавта. Как минимум, тоже. это фильм именно про те годы, когда был написан Незнайка на Луне. Ах да, вернемся к незнайке. В отличие от других произведений, созданных в условиях холодной войны и выполняющих чисто пропагандистскую функцию, актуальность свою что книга, что мультфильм не теряют по сей день. Между повестью и экранизацией местами есть кое-какие крупные отличия, но основная мысль в обоих произведениях остается одинаковой. Это сатира на окружающий мир. И именно эта сатира и заставила создателей выпустить мультфильм после развала СССР. Но давайте по порядку. Незнайка живет в цветочном городе, населенном коротышками. Эти маленькие человечки существуют по принципам идеального социализма и коммунизма, где у каждого есть четкая функция в обществе, где принят коллективный труд и где не существует ни денег, ни централизованной власти. На сборы урожая коротышки выходят всем городом, питаются все в общей столовой и вообще тут все общее принадлежит народу. Так все-таки хорошо в нашем городе. Именно такой строй общества и помогает Незнайке выживать, потому что, ну... Он абсолютно бесполезен. Но благодаря коллективному труду, где можно сочкануть, он может всю жизнь валять дурака и все равно быть сытым. Впрочем, Незнайка изо всех сил пытается быть полезным, только у него ничего не получается. Таким уж родился, и из-за этого он порой становится причиной разных бед. Но дурачку всегда все прощают и не воспринимают всерьез. И такое отношение к Незнайке, несмотря на всю опасность, которая исходит от его действий, может быть обосновано тем, что в этом утопичном мире просто нельзя умереть. Тут вообще нет ни Одного персонажа, кто выглядел бы чуть старше или младше остальных. Они все ровесники, и, судя по всему, не стареют и не размножаются. Неужели это значит, что все недавно мертвые? Это на самом деле их души в раю. Не, давайте я не буду уходить в эту степь надуманной, пугающей конспирологии. К тому же, подобное объяснение это лютая банальщина. Любое произведение можно склонить к теории о том, что на самом деле все мертвы. Смотрите, сами. Приключения Шурика. Шурик — это блуждающий почистилищ у дух студента, а трус, балбес и бывалый — это призраки прошлого, настоящего и будущего. <смех> Фильм «Один дома» главный герой, Кевин, умер, поэтому он и не полетел с родителями, и его призрак охраняет дом от грабителей. Я все, конечно, только что выдумал, но ставь лайк, если хочешь полное видео про Шурика. В общем, к незнайке все относятся как к недалекому неудачнику. Все, кроме ромашки, которая пытается ему сопереживать и оказывает знаки внимания, но в ответ получает лишь оскорбление. Весьма жесткие оскорбления, надо сказать. Ромашка-букашка. <плес> что твоя проблема, незнайка? Эта девочка единственная, кому на тебя не насрать, а ты ведешь себя с ней как козел. С другой стороны, это прикольно, что главный герой настолько не идеальный. Когда наш маленький социопат находит лунный камень, то, разумеется, никто ему не верит. Однако, внезапно, камень и правда оказывается непростым. При контакте с магнитом он создает вокруг себя невесомость. Знайка, противоположность главного героя, видит в этой энергии огромный потенциал и вместе с механиками Винтиком и Шпунтиком начинает строить ракету, чтобы долететь до Луны и исследовать ее. Более того, он уверен, что на Луне есть жизнь, поэтому форширует ракету семенами здешних гигантских растений, что чтобы даровать их лунатикам. Но Незнайка такой типа, что за фигня, это я камень нашел, я тоже дохреноважный ученый, тырит его из-под носа будущих космонавтов и ставит опыта невесомости с рыбами. Эта выходка становится последней каплей в терпении его братцев, так что Незнайку наказывают, запрещая ему лететь вместе со всеми на Луну. И это вполне логично со стороны коротышек, ведь Незнайка сеет хаос буквально на каждом своем шагу однако сдаваться этот прохиндей не намерен он склоняет на авантюру своего пухлого друга пончика которого не берут на луну якобы из-за лишнего веса ну вы поняли лишний вес пончик надо было уж сразу назвать его холестерин или холестерин. В 40 от сердечного приступа больше ярлыков ребята и хотя пончик не особо-то и горит желанием покидать свой тепленький уютненький дом будучи бесхребетным мешком для битья он поддается влиянию незнайки и вместе они прячутся в ракете чтобы незаметно улететь в в космос вместе с остальными коротышками. Правда, поддается ненадолго. Как только Незнайка засыпает, Пончик предпринимает неудачную попытку побега и случайным образом тихонечко запускает ракету в космос. Настолько тихонечко, что этого... Правда, никто не замечает. А Незнайк тем временем дрыхнет, словно убитый, и видит странные сны. Сцена явно вдохновлена диснеевским мультфильмом «Дамба», только слоненок подобную картину в голове наблюдал, когда... Кстати, на да. Что это там за мешок, в котором Незнайк спрятался уж не с семенами или гигантского хмеля, случайно? Дальше все как в типичном космическом хорроре. Герои обнаруживают, что они одни на борту огромного пустого корабля, а полетом управляет поехавший искусственный интеллект. У ребят есть все шансы разбиться о поверхность Луны, но трагедия обходит их стороной, и ракета совершает мягкую посадку. Маленький шаг для коротышки и огромный скачок для всего коротышечества. Не знаю, как истинный лузер после первого же шага проваливается в лунную расщелину, оставляя пончика на поверхности. Ох уж этот незнайка видит щель, сразу ныряет. Оказывается, что внутри луны есть ядро, на котором действительно обитают лунатики. Тут даже можно дышать, пускай сверх загрязненным воздухом. Кстати, знакомьтесь, эта звездочка, ее не было в книге, но в мульте она играет весьма важную роль. А еще ее озвучивает Кристина Арбакайта, и, наверное, именно из-за этого героиню не рискнули назвать просто звездой. Не доросла еще. Так что, очевидно, можно начинать ждать от мультфильма песнопения. И, пожалуй, забегу немного вперед и сразу отмечу, что в одной из песен... Звездочки как раз объясняется такое странное строение Луны. Раньше она была вполне себе маленькой планеткой, но из-за выхлопных газов небо покрылось толстой коркой, из-за чего через телескоп никаких признаков жизни не видно. Знакомство с Луной у Незнайки получается весьма ярким. Упав в сад какому-то богатому дядьке и закусив там груши, герой впервые сталкивается с понятием частной собственности и еле спасает задницу от ружья и строжевых крокодилов. Крокодилы тут выполняют функцию собак. Наверное, долгими веками выводили такую породу ведь посмотрите сами, как сильно у них изменились гены! Ха -ха. Потом незнайка в кафешку, где набивает себе пузо всякой вкуснятины и не вдупляет, какого фига от него что-то требует взамен. Какие-то деньги. Я, как бы сказать, впервые слышу такое слово. Короче, первый день на Луне уже вследственный изолятор угодил. Правда, Незнайка пока еще не понимает, что с ним происходит. Ну, по крайней мере, на земле у него уже есть ждули. Сакамерники угорают <с, с него и его байк про космическое путешествие, но Зэк по кликухе мига проявляет заинтересованность и немного поясняет, где местные понятия. Незнайка рассказывает всем подряд о семенах гигантских растений, которые остались в ракете. Кто-то в это не верит, а кто-то, наоборот, загорается энтузиазмом. Звёздочка, например, увидит в этих семенах спасение для лунатиков от синтетических продуктов, кроме которых тут реально больше нечем питаться. А вот сокамерник Незнайки, Мига, в этих семенах распознал отличную возможность легко поднять деньжат. Да, на Луне, кроме звездочки и пары бомжей дальше по сценарию, положительных персонажей вообще нет. В ментовке главный полицай узнал в незнайке опасного бандита по кличке Мухомор, обвиняет пацана в грабежах и прочих преступлениях, только вот во время опознания на суде выясняется, что это не он, и беднягу пинком под зад выкидывают из тюряги. Луна, как вы уже поняли, оказывается полной противоположностью цветочного города, с его идеальным коммунизмом. Сатира на капитализм западных стран, доведенная до абсурда. Страной правит олигарх, господин Спрутс, с полной монополизацией бизнеса и тотальным контролем над средствами массовой информации. Из-за цензуры как раз увольняют звездочку, посмевшую написать статью о загрязнении воздуха заводами Спрудса. Но так просто эту дерзкую оппозиционерку не заткнуть! Она устраивает одиночный несанкционированный митинг, и тут уже нужна помощь целого наряда полиции. Хотя посмотреть да, одного человека. Недостаточно для задержания этой опасной экстремистки. что вы стоите! Вы, наверное, сейчас думаете, какого черта? Это точно мультфильм с 90-х по книге 60-х, а не современная пародия на окружающую действительность. Нет, друзья мои, повторюсь, что повесть была написана как сатира на общества США. Просто как так получилось, что после развала СССР наша страна в некоторых аспектах переняла этот капитализм, извратила его с ног до головы и в конечном счете превратилась в причудливую пародию на него. Неспроста они знаки на Луне вспомнили именно в 90-х, когда Россию одновременно с коммерцией, рекламой и поп-культурой Запада наводнили бандитизм, олигархия, коррупция и прочие сомнительные прелести. И пока что с каждым годом в Луне все больше и больше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 Не будут показывать. После таких фраз, Стас, наверное, да. Что якобы Ельцин во время своей инаугурации давал клятву, приложив руку не к Конституции, а к книжке незнайка на Луне. Типа, Конституция РФ выглядит как тоненькая тетрадка, и хотелось, чтобы все смотрелось солиднее, так что в последний момент не нашли ничего более подходящего, чем книгу Носова. И Ельцин в итоге поклялся чтить и соблюдать незнайку на Луне. Звучит, конечно, красиво, но это, разумеется, фейк, хоть и раскрученный. Автор данной прохладной истории сам в этом признался. Ура! Мультфильм Незнай-ка на Луне В волшебном чемоданчике Живая картинка, две настольных игры И полная версия вультфильма Незнай-ка на Луне <реклама> Рекламная пауза. <реклама> ну да, там была такая реклама В некоторых аспектах Луна прям как будто альтернативная вселенная родной Земли Незнайки. Антицветочный город. Причем тут есть не только лунная версия самого Незнайки в лице бандита Мухомора. Нам демонстрируют мужика очень похожего на пончика, а еще среди фоновых персонажей можно разглядеть панк версию Знайки и Винтика со шпунтиком. Тут даже лунная жаба есть. Вновь столкнувшись со звездочкой, Незнайка помогает ей уйти от преследования, пустив ментов по ложному следу. На что она немного странно реагирует. Почему? всегда говоришь неправду, не Типа, че ты врешь-то постоянно, как будто в данном случае его лошадь это плохо. Не как вспоминает про пончика и семена, оставленные на поверхности, и по наводке сокамерника приходит со звездочкой в магазин оружия. Мультик становится все менее детским. Чувствуете? Прекратитесь! жулио освобождает мигу жулионки бандюганы пользуются доверчивостью незнайки открывают акционерное общество и колотят целое состояние на продаже акций на семена которых может вообще не существует короче стандартный развод в духе финансовых пирамид и ммм господин об угрозе своему бизнесу и вынуждает жуликов прикрыть лавочку дав им на лапу деньжат и короче кинули незнайку как лохо. А семян по факту уже и правда не существует. Пончик сожрал все запасы еды в ракете, включая дары лунатикам. В поисках чего бы еще покушать, Толстячок наконец решается спуститься в недры луны и открывает соль. Да это же соль! Ну то есть он правда открывает соль. Местные жители почему-то до этого момента не додумались до вкусовых свойств солевых кристаллов, разбросанных по всему побережью. Так что, пока Незнайка сводит концы с концами и пытается выживать, Пончик богатеет на белом порошке. Да-да-да, соль, белый порошок, этот мультфильм уже намного более двусмысленный, чем он должен быть. Я же вам говорю, он вообще ни разу не детский. <звездочка> Не со звездочкой остается негде даже переночевать И в поисках крова они осмеливаются пойти под мост К бездомным Кажется, что самое дно уже достигнуто Только вот на Луне, оказывается, есть место еще страшнее, чем жизнь под мостом Остров развлечений. Его весьма активно рекламируют, обещают бесплатное проживание, исполнение любых прихоти, да и вообще настоящее счастье. Но на деле это эдакий гулаг, закрытая зона для неугодных правительства людишек и тех, у кого просто не особо много мозгов. Только вместо кнута здесь исключительно пряник и отупляющие развлечения, от которых люди становятся баранами. Концепция явно позаимствована из Пиноккио. Там практически такое, да, дети превращаются в ослов от О. передоза безумным весельем. Что в Пиноккио, что в Незнайке, остров дураков это отупляющие развлечения, которые власть используют для создания покорного быдла, не способного думать. Замените качели и карусели на водяру и настойку стойку боярышника, и вы офигеете, насколько это жуткая иллюстрация. Именно на этот остров Незнайку со звездочкой иссылают. Герой, моментально поддавшись своим внутренним желаниям, почти сразу трансформируется в барана. И в принципе на этом грустном моменте можно было все закончить. Но, разумеется, в этот момент с земли на еще одной ракете прилетают его родные коротышки и всех спасают. То есть прям вообще всех при всех. По факту они ненасильственным путем свергают действующее правительство и рушат сложившийся политический строй. Неужели мораль мультфильма в том, что если в стране творится лютая дичь и беспредел, то единственная надежда на перемены это вторжение пришельцев. Знайка и наконец даруют лунатикам вновь привезенные семена и сразу же решительно сваливают в освоя... Извините, звонок важный был просто. А Видать, подумали, ну нахер такую проблемную луну. Правительство мы убрали, вот вам семечки, а дальше делать что хотите. У Незнайки даже не получается нормально попрощаться со звездочкой. Между ними происходит ультра неловкий разговор, который создает лишнее напряжение и до сих пор вызывает дикую боль в моем сердечке. Какой ты все-таки хороший. Просто ты, наверное, влюбилась в меня, вот и все. А что я такого сказал? Причем Незнайка пообещал, что они типа еще прилетят, и у меня была большая надежда на продолжение. И оно появилось. Мультфильм изначально выходил на кассетах в двух частях с промежутком в пару лет. И когда в продаже появилась кассета Незнайка на Луне 3, я просто кипятком ссался. Настолько мне было нетерпешь узнать, что же там было дальше. А на деле там что-то другое Эх, было, да? Как бы помягче сказать. На третьей кассете, носящей громкое название Незнайка на Луне 3, оказалось совсем не то, что я ожидал. Никакой то было не продолжение. Часовой хронометраж пленки занимали караоке версии песен из мультфильма Пара средничковых ремиксов, коротенький фильм о создании Незнайки и целая громада сверхнавязчивой рекламы. То есть, реклама была, конечно, и на первых кассетах. Оригинальный мульт буквально заканчивается рекламой нового альбома Меладзе. Но если там это все было хоть как-то оправдано, то третья часть выпущена исключительно, чтобы нарубить бабла на бренде. Не на Луне, это же сатира на общество потребления. Видимо, после посещения Луны у земных коротышек резко изменились взгляды на жизнь, потому что я хз, как еще объяснить, что Знайка впаривает мне жвачку с газировкой и прочую отраву. Значит так. Вам надо собрать 12 изображений незнайки, а то упаковки для сухих завтраков. И значит, на самом деле я бы не прочь этой отравы закупиться. Я всю жизнь мечтал, например, попробовать сухой завтрак от пончика, но в продаже ничего подобного я ни разу не находил. И неспроста. Игорь Носов, внук Николая Носова, после выхода мультфильма быстренько отказал в правах на незнайку. Поэтому выпуск какой бы то ни был официальной продукции, быстро свернули. Игорь вообще по интервью считает организацию плохой. А мне норм. Книга, разумеется, намного глубже раскрывает основную идею, но создать мультфильм такого уровня в 90-х, да еще используя классический метод анимации, очень дорого стоит. Хотя, с какой стороны посмотреть, вот эти оригинальные целлулоидные кадры с автографом художников фазовщика я выцепил на аукционе всего за один ничтожный рубль. Вы можете себе это вообще представить? Неужели на Незнайку сегодня всем настолько наплевать? Прошу вас, проявите хоть немного любви. Прочтите книжку или посмотрите мультфильм. Прибыл к вам я земли, чтоб здесь гигантские всюду цветы расцвели. Проделал вам путь опасный, чтоб стала луна прекрасной. И верю я превратил в рай наш новый край. Ты ведь такой же, как все. Такой же, нас на планете, как все в едином пути. Как дружить в, в мою любимую. Спасибо за просмотр, жмите лайк, сотрите кнопку с пальцем вверх в порошок. мне понравился обзор. Пишите в комментариях, вам понравился или нет. Давайте до следующего видео.